Ну что, друзья, появились первые фотографии в сети полупустых стадионов в России во время чемпионата мира по футболу. Эти фотографии, которые вы сейчас видите из Екатеринбурга, где состоялся матч между Уругваем и Египтом, ну и как вы видите, центральная трибуна предательски бессовестно просвечивает пустыми местами. Об этом говорили с самого начала, ну, естественно, российская пропаганда ни в чем не собирается уступать, и только вчера я видел репортаж, как они захлеб описывают туристов, поистине счастливых, приехать наконец-то в Россию и побывать на этом чемпионате. Я могу сказать только свои личные ощущения. Я довольно давно наблюдаю за футболом и считаю себя болельщиком футбола. Так вот, такого скучного и тихого чемпионата мира я еще не помню за много лет. Ну, не нужно говорить, что в прошлый раз в Германии была настоящая чума, холера, здесь просто все ненадолго сошли с ума, останавливались фабрики, многие бюро закрывались на время самых главных матчей, буквально все собирались группами, кто где, кто в своей кнайпе, кто во дворе своего дома, перед телевизорами, и отдавали все свое свободное время футболу. На этот раз вообще полнейшая тишина. Даже когда я проезжаю по улицам, где обычно вывешивают флаги к чемпионату, теперь не вижу ни одного флага. Такое ощущение, что чемпионат не начался, либо люди еще не знают, либо все напрочь потеряли к этому интерес. Практически уверен, что будут смотреть игру, конечно же, немецкой сборной, но настроение, по крайней мере, среди моих друзей звучит так – в этот раз мы даже не расстроимся, если как можно быстрее вернутся наши ребята домой. Все постановочное, пафосное, сидящие на трибунах Путин вместе с саудовским принцем. Одним словом, все это отвратительно. Ну и, конечно, пустые трибуны, как говорится, получили то, что заслужили. Что касается открытия чемпионата мира по футболу, о нем написали все британские издания. Комментатор Guardian в статье с заголовком помпезность, абсурд и изобилие голов Бредовый старт российской показухи, да-да, именно такой заголовок, рассказывает о том, что открытие прошло величаво и пафосно, в общем, без сюрпризов. Обсуждают британской прессе и средний палец выступавшего на открытии британского певца Робби Вильямса. По мнению журналиста Daily Mail, этим неприличным жестом певец выразил сущность, как пишет этот журналист, без путинского цирка. Автор считает, что в Москве стартовало самое неоднозначное спортивное мероприятие со времен Берлинской Олимпиады года. 1936 года. Да, действительно, социальные сети довольно много внимания уделили вот этому ролику, который появился во время церемонии открытия и был сделан первым каналом. Речь идет о пейзаже, панораме, на которой, как выяснилось, на месте британского посольства оказался храм Федора Ушакова, который находится на самом деле вовсе не в Москве, а в Саранске. Позже пользователи соцсетей разглядели, что неподалеку расположена Стелла, которой на самом деле место в Ростове, ну и наконец, затем, когда Долго и пристально изучали э, в интернете это видео, обнаружены там еще и здание Казанского ЗАГСа, которое также нашло себе место на московском пейзаже. Тут уже у пользователей соцсетей закрались сомнения, что, возможно, это не ошибка или не какая-то э, преднамеренная острота. И действительно представители Первого канала сказали о том, что такова была их концепция. Это вот такая Фантазию, фантазия на тему некоего города, вымышленного, который объединяет все 11 реальных городов и их достопримечательности, таким образом символизирует место проведения чемпионата мира. Ну, вполне логичное объяснение, кто-то скажет. Хотя могли бы заменить не британское, а какое-то другое посольство. Вот что касается футбола... А... Когда мы смотрели сегодня матч между Уругваем и Египтом, соперниками сборной России, да, который проходил в Екатеринбурге, вот сразу бросилось в глаза а, обилие пустых мест. Такое впечатление, что играли, игрался какой-то матч такой не очень высокого качества российской премьер-лиги, хотя это чемпионат мира, хотя, не знаю, когда в Екатеринбург в следующий раз приедут такие игроки, как Суарес и Кавани, звезды первой величины. С чем связано? Даже самые успешные чемпионаты никогда не оправдываются в материальном плане. Ну а уж в России если учесть количество сворованных денег на строительство бессмысленных стадионов, отсутствие болельщиков, одним словом, одно из худших мероприятий, которые можно было себе предположить. Да, интересно, что новость о повышении пенсии объявили именно сейчас во время чемпионата, чтобы так сказать, даже у самого последнего пенсионера, патриота, в кавычках, не хватило ума выйти на протесты против этого решения. С одной стороны, я стараюсь эту новость не комментировать, потому что в Германии пенсионный возраст еще выше мужчины уходят в 67, женщины в 65. Поэтому, как говорится, то, что в России нас мало удивляет. Другое дело, что уровень жизни здесь гораздо выше и люди доживают до 80 и 90 лет. Соответственно, еще как минимум 20 лет успевают посидеть на пенсии. В России же другая история, там до пенсии не доживет большая часть населения. Это понимает даже ваш премьер Дмитрий Медведев, и, судя по всему, решили экономить, так сказать, по полной. Кстати, и те люди, которых они уже со следующего года не допустят до пенсии, если вы посчитаете число предполагаемых пенсионеров и на тот срок, который их пенсия отодвинется, но ну, представьте себе, какое количество миллионов правительство снова сэкономило. Да и сэкономило ли оно, по сути, мне кажется, они закрывают дыры, потому что денег реально нет. Повысили НДС с 18 до 20%, поэтому как правильно кто-то подметил, что, собственно говоря, беспокоится о пенсии. Скорее всего, с такой ситуацией, с этими налогами, до пенсии никто или большинство не доживет. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И пока я президент, такого решения принято не будет.